Доброго времени суток вы с любовью из моего домика в деревне. В среднем по Волжье стоят ураганные штормовые ведра. Только в теплице вот можно, наверное, спрятаться и порадоваться тому, что хоть здесь что-то в порядке. Но, знаете, небезопасно, думаю, как бы не залететь. Такой ветер, такие ураганы. Но это очень редко бывает. Вчерашний день это было просто какое-то испытание. И погода прохладная. Огурцы, поэтому... которые у меня посажены в теплице, это посадка 9 апреля. Вот первая партия. И я сажаю их уж в мешках, не первый год. Поэтому мне очень-очень нравится. У меня есть отдельное видео, как я их сажаю. Ну, просто беспроигрышный вариант. Вот я хотела показать, что уже огурцы цветут и имеются хорошие завязи этих огурцов. 9 апреля они посажены и все лето, все лето они дают очень хороший постоянный урожай. Очень много завязей хороших вот Четыре мешка. Это сорт Балконный. Я его посадила 9 апреля. И у меня еще здесь два. 2... Видите, какие листва отличаются? Два мешка. Это сорт Герман. И здесь в каждом мешке по два семечка у меня. Эти они посажены позже, на две недели, пока они еще даже и усики не дают. И я их пока не привязываю. Вот. Для такой экстремальной ситуации, которая на сегодняшний день с погодой, то вот это хороший вариант посадка в мешках огурцов. Мне очень нравится. И я уже вот этот лук очень давно посажен, мы уже его едим, салат готовый, все, все очень неплохо. Здесь я посадила перчик и баклажаны немножко вот с этой стороны. И тут укрываются от погибели, от ураганов мои цветы. То, что посажено в горшках... Это вот бегония. Меня даже спрашивали, а где ваша бегония? Я двор снимала. Вот, пожалуйста, вот она, бегония. Она очень страдала от, от ветров, потому что э, бегония очень хрупные, хрупкие стебелечки. И вот жалко-жалко, прям когда э, ветер шатает их туда-сюда. Вот. Это у меня э, петуния. Джаконда лимонного цвета, это фиолетового цвета. Тут вот, вот, очень хорошо она распласталась в большом вазоне. Вот, я все вот, пока это вы... принесла сюда. Вот у меня. Вот. Ну и видите зацвела уже бегония зацвела. Пока вот, очень страшно выставлять на улицу все это дело. И э, я поэтому пока переместил все в теплицу. И с одной стороны... Здесь у меня полностью посажена помидора. Это помидора посадка февраля. Она такая мощная, хорошая, большая. Уже завязывается. Это хорошие завязи активные такие. Вот что-то я завязала, привязала к палочке, а что-то еще нет, потому что они только подтягиваются. Но помидоры хорошие, хорошие. И я с удовольствием ухаживаю за ней. В общем, вот такой стационарный вид уже моей теплицы. Температура здесь на сегодняшний день. У нас тут градусник. Так, это будет так 2, 20 градусов тепла. Поэтому, в общем-то, достаточно вот так вот для растений. Вот такой мой обзор в теплице, я не знаю у кого как, но я прям очень-очень хочу, чтобы закончилась эта непогода. Завтра обещают 2-3 градуса тепла на улице, поэтому не знаю, как у меня выживет перец и помидора на улице, просто не знаю, такой очаровательный салат уже мы его активно едим. Вот, вот хотела показать вам теплицу в средней полосы, где бури, ураганы, срываются крыши. Просто какая-то беда с погодой у нас в 2018 году. Здесь мне посажена капуста разных сортов. Здесь и ранняя, и поздняя, и брокколи. И вот так выглядит посадка перчиков. Это перцы. И очень-очень совсем небольшого ростечка. Это помидора, который у меня на улице находится. Вот она так выглядит. Вот будем ждать, насколько, насколько погода обойдется с этой помидоры. Даже не знаю, как выживет, не выживет. Друзья, я показала То есть вам, на вам, как посажено. обстоят дела на сегодняшний день в нашей средней полосе, в Татарстане. Как мы бережем и утепляем свои растюшки. А как у вас обстоят дела? Пишите в комментариях. Я буду рада. Какая у вас погода. Я жду, жду ваших комментариев. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!